Привет-привет! Прямой эфир. Так, что нужно сделать? Просьба начать читать. Просьба поделиться. Так, что у меня на голове? На голове у меня волосы. Ну что ж, я к вам с очень приятными новостями. Сегодня были съемки. Съемки для первого канала. Привет-привет! Ставьте плюсики, если видно-слышно. Мне сказали последний раз, что были проблемки какие-то со звуком. Поэтому пишите плюсики в чат, чтобы я знала, что звук идет. Сегодня снимали для первого канала, для программы «Доброе утро». Плюсик! Йоу! Я только осваиваю перископ. Знаю кучу-кучу других вещей, в том числе и пользуюсь уже, по-моему, закрытыми глазами. Как тут, что и как, кучами различных трансляций на других сервисах. Вот недавно только мы в Перископе. Итак, 8 числа в среду смотрите в программе «Доброе утро» сюжет о Пушкине. Там будут еще другие эксперты. И в том числе мы сегодня разбирали те почерки, которые я лично привозила из Михайловского. Ты маньяк? Обычно такие стены маньяков. Конечно, графологически я сдвинута на почерках. Я люблю почерки, я живу почерками. Они везде, не поверите. Даже те, кто несколько лет не держал ручку в руках, они тоже... Все равно помнят э, этот навык, помнят, как это делалось. И, э, в общем, в среду включайте обязательно программу «Доброе утро». Будет рассказ, очень интересный образ цифры, все импульсивности. Э, мне не обязательно их читать. Мне абсолютно не важно, что написано, мне важно, как написано. Вот смотрите, вам со съемок покажу сейчас те образцы, которые... Мы разбирали. Так, Ну, еще один образец. Мне как обычно, после съемок меня окружает съемочная группа. И все начинают писать. Все пишут, пишут, пишут. А что вы про меня скажете? А вот здесь вот у меня вот эта загогулечка. А вот тут подпись у меня вот такая. Сейчас я вам покажу. Вот, например... По возрасту, рост, разу. А можно на «вы», я не люблю на «ты», мы не переходили. На «ты» только с друзьями. Вот, смотрите, образец. Например, Пушкина прочитать нельзя. Он у него малочитабельный, достаточно импульсивный. Кстати, подпись, обратите внимание, далеко не та подпись, которую мы привыкли видеть. Это лично я делала фотографию в Михайловском, привозила. Самое интересное, когда он начинает писать жене, посмотрите. Он ее прям на расстоянии вытянутой руки, очень интересно здесь вот эти вещи. Вот у него, кстати, почерк нечитабельный. И, кстати, касаемо полувозраста, по почерку определить нельзя. Не верьте тому, что пишут в интернете. Пол нельзя определить, потому что есть женщины мужеподобные и э, инфантильные мужчины. Если женщина мужеподобная, у нее будет очень много мужских качеств и, соответственно, их проявление в почерке. Если с этим понятно, то плюсики поставьте и поделитесь трансляцией обязательно. И, кстати, касаемо возраста, кто хочет знать, э, почему нельзя возраст по почерку определить? Ставьте плюсики, расскажу, кому интересно. Ой, устала очень сильно сегодня. Много информации, много всего. Устаешь от камер, плюсики. Окей, тогда делитесь трансляцией и расскажу, почему нельзя определить возраст по почерку. Делитесь, приглашайте друзей и ваших контактов. Я думаю, им тоже будет интересно это узнать. Возраст мы можем определить психологический, но не тот, который в паспорте. Потому что есть люди, допустим, и в 30, и в 40, и в пятьдесят лет, они как подростки, у них не хватает самостоятельности. Они достаточно инфантильные. Соответственно, и уровень развития личности у них также будет на 14-15 лет. Эту, эту картину мы и увидим в почерке. Это будет далеко не тот возраст, который стоит у них в паспорте. Есть люди, например, и в 17-18 лет, развитые настолько, что у них почерк на 30, на 40 и даже больше лет тянет. Тем не менее, там и самостоятельность, да, и вообще отношение к миру. Но картина в паспорте будет другая, поэтому реальный возраст по почерку определить нельзя. Кто бы что вам не говорил. Окей? Если с этим понятно, то плюсики ставьте. Вот такие новости, вот такие инсайты у нас сегодня. Поэтому... Пушкин, на самом деле, очень интересный сам по себе. Нет читабельности, но он очень импульсивный. Он много выбросов. Вот сейчас положу себе почерк, чтобы мне было видно. Так. Что у нас здесь получается? Так, Филонит меня сегодня люди... Жду в скайпе на консультацию, пока зашла к вам в перископ, поболтать немножечко. Два дня Ирина, Ирина, Ирина, мы готовы. Нам очень надо к вам. И вот до сих пор пока нету. Видимо, то ли задерживаются, то ли еще что-то. А Пушкин сейчас открыла почерк, достаточно импульсивный. Почерк очень много выбросов, много экспансии на листе, то есть захват пространства. Ему важно было быть везде, много эмоциональности. Он прокручивал в себе все эти эмоции, и если их сдерживать, то получится совершенно обратная картина. То есть это вплоть до психологических таких проблем. То есть ему важно было выражать, ему важно было причем это ярко, эмоционально. Я вижу искаженные формы бог фалические в его нижней зоне. Это говорит о сексуальном либида. То есть важно много, чтобы женщин было рядом. Ну, и не только рядом, наверное. Хотя кровать у него в Михайловском крошечная. Я с удивлением смотрела, боже мой, думаю, как, как же он там помещался. Потому что она размером, наверное, мне кажется, моей дочке она по размеру будет больше. Кровать вообще в целом. Но тем не менее, да, очень экспрессивный, очень импульсивный, очень эмоциональный. И что меня очень поразило еще в Михайловском, я неспроста привезла почерк, да, вот почерк Пушкина. Я вам еще раз покажу то, о чем я вам сейчас рассказывала. Видите, сколько выбросов. Это черновики его произведений. И тот образец, который... Он писал своей жене. Ага, у меня нарисовались люди. Не прошло и долгого времени. Сейчас тогда быстренько и закончу. Посмотрите, это письмо он писал своей жене. Насколько отличаются эти образцы? Видите? Здесь, он, здесь появляется больше контроля, больше белого пространства. То есть он как бы держит ее на расстоянии вытянутой руки. Почерк более выписан, он приобретает форму. Чуть сдерживает свое импульсивное движение, что самое интересное. То есть здесь еще нужно задуматься. Такая палка о двух концах получается. В общем, более подробно вы увидите это в сюжете уже в среду в программе Доброе утро. Поэтому включайте, смотрите, там будут еще эксперты, и мы будем подробно разговаривать и обсуждать эту ситуацию, которая была совсем с разных сторон. Я на этом отключаюсь, ждет меня скайп, и увидимся с вами совсем скоро. Все, пока-пока!